Привет. Это наш урожай пробный с участочка, который распахали позапрошлом году. Это здесь четыре ведра пробно выкопали, выкопали с восьми кустов картошка. Желтая вся, ну и вся крупная, конечно. Участок весь под бывшей свалкой. То есть там э, раз заработали, и вот такая картошка на второй год. Первый год была не очень. А сейчас вот такая вот. Это с восьми кустов. Картошка желтая сорт гала.